Ручка-цепочка стильной сумочки кроссбоди. Природные оттенки сумок гармонично впишутся в ваш гардероб. Комбинация цветов, приятная для глаз. Качественная фурнитура и эко помогут вам оставаться стильной, модной, быть в тренде. Широкий вход, который закрывается на молнию и клапан. Удобная ручка. Еще одна модель представлена в разберенном желтом оттенке. Ручку цепочку можно передернуть. Декор сумки ровная стильная строчка. Поворотный замок, а может быть сумочки интересный. Наши контакты и описание размера сумочек смотрите внизу под видео. Там же есть и цены. Кроссбоди небесно голубого цвета с нежнейшей вышивкой от производителя города Пензы. Золотой дождь. Два отдела, две ручки на карабинах. Внутри кармашки под мелкие предметы Телефон Подпишитесь, чтобы не пропустить наши новинки Торгуем оптом и в розницу Опт от трех штук Ждем вас Здоровья и вам, и вашим семьям Ваш сумчатый эксперт